Я думал, что я не увижу Мазду, а она меня дождалась. Причем дождалась она не собранная. Неделя прошла. Ручки, зеркала на месте и молдинги. Ну и слава богу. У нас задача подполироваться. Александр ищет сарины, бревна, да, бревна, не сарины, именно кирпичи. Там Сирина, шлакоблок, это, да. силикатный кирпич, красный где-то. А, у него есть вот такая вот приблуда, которая у меня называется Фестуловский катер. А это Шаберная пластина. О, пластин. шаберная пластина. Кстати, тут с этим, со знаком СССР, Вот так вот. Вот так вот. А, изгиб тут явно. А, вот этот радиус верхний выше, чем у Фестула, У Фестула не видны радиуса. Ну, сколько он, это денег отдал за него? Ну, это получается 400 гривен, это где-то 12. Ну, 12 евро. 10. А Фестуловский стоит 55, Такая самая дешевая цена, то, что я в Германии видел и покупал. Да, я попробую, мне интересно. Ну ты, к сожалению, фестуловским не работал, да? Но ты работал Нет. Миркой. Сан... Ну ничего, я фестул у тебя попробовал. А, точно. Мы подтек подтирали. Ага. Не то. Ну не то. Вот, да. честно скажу, вообще не то. Не так бодро. Ну лучше, чем Мирка. Я уже забыл, как Мирка, но я помню… А Мирка вообще… Я же. помню, что Мирка ну, по сравнению с фестулом, вообще вот взял и выкинул ее сразу. Ну, это мелко. Найди мне, какое мне бревно, Саш. Мы помыли машину, ее не обтирали, потому что, ну, на мокрую я тоже знаю, что чуть удобнее. Во-первых, рука скользит, а, поймать сарину, и катер а, скользит, срезая ее, и уводит за собой вот этот отработанный мусор. Ну, я люблю на сухую работать, потому что обычно, когда я красился, ну, мало мусора, то есть я фактически ну, а ничего не пилил. Не пилил. Брешок, бревна закончились? Да, их три штуки, Ну, короче, бревна закончились. Да, у нас задача сейчас быстренько сделать этой машине внешне. Сейчас я тут муху срежу, она нам тут букву J рисовала. Попробуем. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, ножки мухи подрезала, дальше он скользит. В принципе, ничего не берет. И вот тут. О, ребята, о, что я увидел. Ай, красота-то какая. А ну иди протри. Ля, как грунт сел. Просто великолепно. Ля, контура какие. Так это там, где два раза грунтовалось. Охуеть. Не ругайся. А то подписчики жаловали, что мы ругаемся. Мату? Сейчас, да. Я запикивал, запикивал, но устал запикивать. Блин. Сейчас я. Вот так вот вытру лехли. Вам должно быть видно эту красоту. Просто вот. Вот он, он этот замечательный грунт-автофит. Двойная перегрунтовка. Там где, Вот тут и не шпатлевалось ничего, шпатлевалось вот здесь. И такой просад. Ну вот такого я, конечно, не ожидал увидеть. Ой, красота. И Да, и вдоль торца оттяжка такая. Вот он, он дешевый грунт. Просто песня. Ну, мы это сейчас все будем перерезать. Я взял два, ну, два меха, мирковских хороших меха. Вот именно мы это сейчас все перережем. О, вот, вот небольшая, но сорина. Сейчас мы ее чуть чин смачиваем. А вот ну все, вот он резанул, дальше не режет. Как бы не до конца дорезать. Все-таки знаешь, фестул лучше срезать. фестул именно режет лучше. Ну, цена вопроса? Ну, цена вопроса. В четыре раза, да? Да, получается, четыре раза дешевле. Но опять же, это инструмент, который ты покупаешь один раз. Это не расходник, это именно инструмент. Ну, функцию свою выполняет, он подрезал. Что я тут вот, нашел? Вот, вот, вот, показать, вот, блин, и вот на верхней полке, Так, сейчас. Видно. Вот так вот будет видно. Да. Все. Дальше он ложится на плоскость своими плечами и ничего не трет. А вот эти штуки, по крайней мере в Украине, да и в России, на раз мы с ребятами общались, их очень много. Причем в доступности. Те, кто не может найти фастиловский катер, тот, который я хвалю, нахваливаю, очень люблю, покупайте вот эту штуку, тем более, что дешево. И хоть поймете, можете вы им ими пользоваться или нет. Если у вас руки держат и вы углами там чертите разные символы, не стоит вам покупать хрестоводки он лучше их чертит потому что у нас три ты прижимаю его полностью поэтому он тебя не режет вазу ну, его полностью на плоскость да я наоборот приподнимаю, чтобы он подрезал так не, ну, он, когда приподнимаешь тут, тут тут топлываем тут надо там, где заканчивали багажник лакировать, а пыло лег на крыло не съел. Ну, Оно не оставляет и следов, видишь, он чисто посолил. Ну, следа, по ну, да, нет. Маляриус показывал рядом. Да. А мирка чертит рядом. Ну. Как будто у мирки зубы по бокам она чертит. Короче, тут э, пройдемся, наверное, тразиком, просто трезака денем на машинку. Ю, а пыл, чтобы съела. По вот тем контурам, по-любому, надо наждачком вручную листочек взять пройти, потому что ну очень уж крупно. Сейчас высохло, просто, знаете, жутко становится. И я так. Капот и полки, и я не знаю, есть ли смысл капот трезовать. Он целый он весь. Сел. Ну он сел, да. Сам лак по себе, то есть за счет вот этих Блин. больших количеств слоев. Блин, сжопленность да, с жопленностью. Он некрасивый он весь как полуматовый. То есть, ну ни о чем. База ну, походу, эта база так посадила лак, потому что много слоев пирог базы большой. На Мерседесе еще. То же самое? Ну, ты видел, как он выглядит. Да. Ну, в общем, лак мне, не, мне лак не понравился. По грунту все ясно, 8 долларов банка, тут с него и спросить-то нечего с этого грунта, то есть неудивительно. Да я не знаю, сколько этот лак, этот лак тоже надо. Да этот лак, он сказал, 80 евро, 5 литров комплект, то есть это дешево. Ну не совсем уж прям. Я понял бы дешево, это 30 евро 5 литров. Ну, это, ну сотка нормальная. А сотка стоит уже адекватный лак. Ладно, сейчас не об этом. А, протираем. Хотя не протираем. Трезак пока мокрый. Ну давай, мы, да, сейчас... Эти растянем. Да, если сейчас поработать трезаком, можно, начертить красивых барашков. Да что их тут смотреть? По верхним полкам, именно по полкам, а пройдем кругом, просто их сгладим, не трезаком, овчиной. Просто пройдем, полирнем верхние полки и все. То есть тут для этого нормально. Нам просто местные, местные рабочие, которые тут работают уже долго, сказали, вы не запаритесь, вот только под полирнете и хватит. Но мы еще пройдемся по верхней пол, кому-то подбираем, где просад получился. Времени займет это немного, а на результат хоть как-то повлияет. То есть, какое, знаете, как, как заплачено, так и залачено, как говорит маляриус. Вот в этом случае это именно оно. То есть цена, да, цена равно качеству. Ну отсюда же и материал, собственно, берется а что. Дешевая А, и по обежирке, да. Вот там, где я показывал, я показывал в видео что ну тут сейчас на мокром непонятно о я вытер нормально вот здесь на лампе видно как будто недопиленный наждак как будто вот здесь идет вот так вот две линии тонкие это обезжирка причем эту линию уже увидели э, на лаке если там на стойке мы видели до этого то есть до лакировки и чуть желтым скажем брайтом подработали то есть подработали так что в принципе Сойдет на стойке незаметно, она теряется за формой, то на крыле не прокатит. Наверное, надо будет чуть-чуть подработать наждаком. Капот весь трезуем. Э, на машинку, правда, ход 5 мм, одели трезак трехтысячный Машинка идеально а потому что этой машинкой в подготовке работаем. Если оставить, не, ну это уже не отколупается, если оставить хоть малейший вот тут вот. Э, части шпатлевки или грунта, которые могут выскочить, оно нарисует хорошие бараны, красивые, тем более что это ход 5 мм, и потом это надо будет сложно долго выпиливать. Так что я ее стоял выдувал. Александр своим любимым делом занялся. Капот там, где плоскость машинкой на ну, трезаком на машинке. Остальное, где ну вот тут, вот, допустим, уже этим трезаком не поработать. Там вручную пройдемся а вот на части которые просады имеют тут надо брать листочек можно конечно без брусочка рукой убрать вот эти ощутимые потому что они даже на ощупь чувствуются эти просады рукой их подточить а потом можно трезачком тоже аккуратненько рукой ну, либо же на машинке аккуратно трезак сам по себе в принципе ну, очень слабо берет лак и сделать импротир можно только на остром-остром ребре. Честно вам скажу, так, сейчас взяли Трезак, понюхали его, как он там пахнет. Потому что раньше Трезак пах приятно и хорошо. Да, на зуб попробовали, вот не тот, и запах не тот, и работает он уже, ну не так активно. Вот хороший Трезак, он тут такую пену поднимает. Он буквально два движения, а за ним пена поднимается. Тут же пенка есть, ну такое ни о чем То есть что-то где-то мутит с этим трезаком пока александр там трет мы здесь будем сейчас мокрым наждачком работать наждак надо промывать потому что я его взял на складе он там мог валяться с чем угодно рядом 2000 наждачок чуть смочили если есть возможность дождать пока он размокнет это будет даже лучше но мы аккуратненько просто у мокрого наждака края не такие э, заломанные острые и сложно краем что то рисануть сильно не усердствую чтобы не сделать здесь лысину а то лысина будет привлекать внимание не меньше чем вот эти вот ореолы надо подливать водичкой. Постоянно надо смывать. У меня там только что-то что, что -то шоркнуло. Оно слышно, когда что-то попадает под наждак. Прям такой шорк. Пока останавливаемся. Сейчас смываем, просушиваем, смотрим, что там, как оно. Если ушло, процентов 80, можно оставлять дальше под э, трезак. Так, по машине больше никаких просадов мы не увидели. Просад получился именно в том месте, кто смотрел это, работы по этой машине, именно в том месте, где я перегрунтовывался. То есть там, где я перетер 320-м наждаком косяки на грунте и перегрунтовался двумя тонкими слоями. Вот именно в этом месте получились просады. О, а вот как раз мех. Мех. Виктор Жадан, Жадан Детейлинг, привет тебе. Помнишь, откуда мех? Вот этим мехом будем полировать, очень хороший мех. Двумя машинками, одной орбиталкой, а другой фестуловской. Мы фестуловский ротекс продуем, весь его вычистим и им на жестком адовом режиме будем тоже полировать. Заодно сравним, то есть в живую вот такое вот сравнение. Хоп, хоп. Чё как? Так, ну что тут у нас высохло или нет Опять рукавом. О, Лехлер, как спасает так, смотрим. Здесь уже не видно, а тут еще чуть-чуть контур рисуется. Ну, скажу так, он рисуется ровно настолько, что трезаком, поправив его, мы не убьем до конца шагрень, хотя уже вот тут вот я подубил шагрень. Давай вот эту вот полосу тоже двухтысячкой пройдем. Аккуратненько. Возьми бутылочку, пожалуйста. Можешь подсливать. О, а, Слей, чтобы не был у меня одна рука занять. Так, что у нас еще, Сань, набирай, надо сливать. Сливать. Вот. То есть также аккуратненько вот эту линию сейчас завалим. Набери воды, боже, что то у меня там попадается. Ну, еще не шуршит, но я чувствую, что сбоку где-то пытается уже под пальцы зайти. Не, оно нормально, ты думаешь, что я буду тереть, если оно у меня шелестит? Тогда я Так ты мне с руки смой. Да, не туда с руки. Хорош, хорош, хорош. Но тут тоже придется сделать лысину, потому что надо вытащить вот эту вот красоту, лысину, может, видит, наверное, вот. Ну, а борозду эту, конечно, палевно капец. Суше. Удобно? Попробуй. А ну. Вот эта часть мягкая, над чем приклеен трезак, ровно вот эта зеленая, она мягенькая, остальное жесткая. В принципе, да. Очень. Прикольненько. Вот Сколько еще штук неизведанных да есть? Ну, вроде с там. Да, я просто такой раньше как-то брусок не видел, ну, может глаза просто не попадался. Так же, как вот этот, то, что рука сжимается. Вроде, блин, а она работает. Какая? Ну, то, что, помнишь? Вот то, что с двойной ручкой и то, что сжимается... Ага, то, что ну делает. я понял, то, что крыло делал, да, дешевый такой рубанок. Ну, как рубанок, такая терка ну, мягкая. Он да, он прикольно, крылья его Ну, короче, инструмента миллион на рынке. Всегда надо прослеживать, мониторить, что там появляется новое. Потому что много интересного выпускают постоянно. Так, Ну, мы готовы к полированию. Саша будет полировать. Тут второй машинки просто нету, так чтобы с подошвой нашим было сменной полировать вот этой машинкой и этим кругом, по-моему ап круг, только он круг приведет в порядок соткой, почухает его. И я буду полировать Ротексом на мирковском меху. Мех надо взбодрить перед началом работы. Он чистый, но вот пиль такая транспортировочная, скажем так. Машинка, само собой, тоже вся обдутая, обчищена. Включен режим беспрерывного вращения. И будем полировать 17 пастой тремовской, где мы ее поставили. Вот она. 5417 зеленый колпачок. Попробуем на белом цвете обойтись только ей. Я мехом, Саша поролон. Ну я попробую со своей стороны на капоте. Ты попробуешь со своей стороны на капоте. Ну да, ради интереса. Так, ну я так первоначально... Накропал нормально, потому что мех вообще сухой, чтобы он хоть начал себя впитывать. Так, что по оборотам? По оборотам... На да, четверочка где-то и поехали. Особого нажима я не делаю, но машинку приходится, конечно, сдерживать. Так, выможемся чуть-чуть, но. Но надо через себя провод кинуть. Я сейчас прохожу полностью весь капот, потому что надо пасту равномерно распределить чтобы загрузка круга пастой была равномерная и по поверхности, чтобы паста тоже лежала равномерно. И только после этого можно замедляться и работать по конкретному участку. Сильно нажимать на круг не стоит, потому что он превратится в плоскую такую в зажатую фиговину. Вот в принципе вот это рабочее состояние круга, когда он в пасте, но волосы его такие раз, э, разнообразно торчат. Если он полностью будет плоским диском, волосяным, он не будет работать нормально. Нагрева вообще сейчас не происходит никакого. На этом типе движения машинки нагреть лак мехом довольно-таки сложно, но можно. Я видел, как Женя в Израиле прогревал мехом на машинке Flex эксцентриковой. Делал хороший прогрев, но он очень медленно водил, прям очень медленно. И результат был шикарный. Ну вообще никакого, вот вообще никакого нагрева. Это ты круг почистил? Ты? Да. Нормально, Саня, круг почистил. Ну это нормальное явление, когда в круге очень много пасты. Не доработал. Да, не доработает. Она просто бесполезна, выброс пасты. И она дело в том, что не работает, когда круг настолько забит пастой. Вот я работаю, то есть мех уже начинает превращаться в какую-то пластину, но еще рукой легко поднимается. То есть взбодрили его и дальше продолжаем. Так, ну, примерно мы по времени Саня одинаково затратили. Я начал чуть раньше, Саня закончил чуть позже. Поролон явно прогревает, чувствуется, мех вообще не греет. По блеску хорошо, но по фактуре вот этой вот конченой шагрени от усевшегося лака, Саша ее слезнул, а мех ее просто отполировал. То есть он ее не слезнул. Надо дольше, может быть, сильнее давить, потому что я вообще не давил. Хотя вот по блеску, да, блески с одинаково. При детальном рассмотрении тут залезано, а тут не залезано, Тут просто отполировано. Ну давай, ты мехом попробуй, а я дальше машинкой пойду. То есть во всем есть свои плюсы, минусы. Ну я так думаю, что знаешь, так и оставим. В принципе. То есть да, доходить не буду. Может быть сейчас возьмем еще просто черный круг и синий колпачок дадим ей. Огонь, блеск! Надо. Тут такие бревны, знаете, тут по-нормальному капот надо налы собрить вручную, брать. да, на этом на брусочке уже под вечер туплю. Чтобы выбрить вот это все, и то вот эти крупные бревна, они будут видны, потому что Нет, они кусок ну, именно валяется кусок деревяшки вот там внутри, то есть ее видно. Да. Камера сыпанула конкретно сюда, под ну, Ладно, сейчас отполируем, пробежимся, посмотрим на общий результат, покажу какими, может пасты поменяем или еще что попробуем. Там пасты есть только Тремовские. а ты мехом не работаете, да? да. Ну, Попробуй. Сам по себе мех хороший, Женька в Израиле, он пришел, когда начал полировать, он чисто эй, этим мехом сейчас вы, выгревал так, но он конкретно сидел, прям вообще, точил на одном месте, вот, точит, точит. Я рукой пробую, она тепленькая, такой, хорошо ну, тепленькая, прикол. и блеск такой. Меха, чтобы он резал, его наоборот надо приподнимать, чтобы он именно... Ну, вот эти, у вносили. него, получается, его водить по сути, не надо, ему им надо именно на одном месте, вот, натирать, натирать, блеск дает хороший. И вот Долго, на одном месте. И, и, он, и он ее поднимает. режет. И режет, режет. И хорошие обороты. И побольше пасты. И тогда все бежит. Надо тестить тоже под каждой пасты, Видишь, мы минзерны там работали. Минзерна режет так. лучше, чем вот этот 3 м Вот она и жирность <свят> такая хорошая у него. Ну ладно, давай, полирнем, поглядим, что получилось. Это нормально, он взбодренный. Заканчиваем полировку. Я по той стороне пробежался. Поролоном получается чуть-чуть быстрее, потому что поролон быстрее прогревает. Ну так в принципе нормально, да, Саш, получается? Ну, по блеску неплохо, но это еще не протертая Пока что не протертая. Я тут закончил. Сразу по триму такое. А Саш, подожди! Сразу по триму, хоть это и старой модели трима, там, где не на водной основе, но вытирать вот это вот надо сразу. Потому что если это оставить хотя бы до завтра, оно там высохнет и все. И вот именно все. Потом, хоть что делай, хоть растворителем три, хоть водой его растирай, не вытрешь ничем. Поэтому лучше сейчас сразу воздухом, мойкой, салфетками это все вымывать, вытирать, потом этого не достать. Это уже навсегда в пластике видается. Давай. Все, дополировано. Да, условно дополирован, то есть дополировано до той степени, как вот тут сдают машины. То есть вот блестит, все нормально. Там где-то мусорины умершая шагрень, лака севшего, нормально, блестит, все. Ну и слава богу. По итогу, в общем, работы, я честно скажу, я недоволен. Работы проделано много, времени потрачено немало, вдвоем. То есть вдвоем за вместе с полировкой возьмем уже 4 дня, да. То есть вдвоем это можно было на нормальных материалах сделать за 4 дня качественно. Машина постояла... Горело просто, не было никаких вот тут просадов. Мы его вытерли, все, да. То есть его в глаза не видно уже. Но тут теперь ну, это пока что да. Что потом дальше будет просадить, оно еще чуть-чуть подсядет. Но тут теперь лысина по лаку. Лак на себя полировку берет хорошо, довольно-таки быстро. Но он точно также же будет и царапаться быстро. То есть лак мне ну, не понравился. Никак наносится он мне не понравился. Ни как он себя держит в плане <саспорядок> усадки вместе с базой. Ну, ну такое, ну дешевка вот, дешевка, реально. Времени и сил потрачено куча, а… Вон, местные говорят, что типа он полируется, если в пульсах... Да, он легко полируется. То они просто не полировали, реально Вон, лак, который, который через три дня не полируется уже. Это они просто его никогда не видели, наверное. Потому что полируется элементарно. Его даже греть особо не надо. Он раз и все. Глянец, ну, чисто, глянец чисто, в нем, да. Скрывали, вот. Ну, не знаю. То есть экономия, вот она на лице. Так это прошла только неделя у машины. А оно дальше упадет. Причем упадет конкретно. Капот вроде без изменений. Все нормально. Ну, тут, правда, более-менее перебита риска. И капот в грунте на солнце постоял целый день. Высох. По кузову, там только одна неприятность. Как бы да и все. А, в проеме тут резанул, тут потек. Ну, просто резанул, тут где-то вот она. Еле-еле так на руку ощущается. он видно по лампе, да? Угу. Но я его не дорезал до конца. Чуть полирнул элементарно, чем Вчера, ну тиранулась, Не стал даже снимать две секунды делов-то. Ну, теперь ее дособирают. Она уедет. Уедет. Ну, так, в двух словах. Ну, недоволен я. Вот. Мне не нравится, когда вот так вот смотришь на машину, и столько тут, ну, вот именно боков. Камера насыпала мусора, очень много мусора. Просто капот, тут надо брать наждак и выфигачивать его в ноль вообще, в зеркало выводить и выполировывать. Лак уселся, не нравится. База с грязью, видно, там кое-где черные в крапушке есть имеются царины под лаком именно на базе который уже содрать не получалось из вот этих вот всех мелких тонкостей нюансов складывается такое да. а ты хочешь пробежаться еще синий вот так знаешь александр хочет пробежаться с синим колпачком. ну да он даст чуть блеска Блеск, да. но это сильно это сильно ту ситуацию не поправит в общем по этой машине все закончили сейчас ее саша пробежится кругом обдуваем, вытираем, еще раз моем и все, мы на ней все закончили. Всем спасибо, что смотрели. Спасибо Саше за работы. потому что если бы Саша не приехал, я бы сюда б сам бы не явился. Ковыряться тут. На этом все. Спасибо за внимание. Удачи. Пока.